Рада приветствовать вас на нашем стадионе, где сегодня в финальном матче Кубка Владимирской области по футболу встречаются команды «Строитель» поселок Упреева, гусь район, и команда уни город Владимир. Слово для приветствия предоставляется заместитель генерального директора акционерного общества «Завод Индикторева» Пустоварову Сергею Вячеславовичу. Директор Александрович Кменова хочу выразить благодарность Льву Павловичу Антонову за тот праздник, который сегодня пришел к нам в город, на нашу арену. Очень рады приветствовать две сильнейших команды Владимирской области этого сезона. Всем командам желаю удачи и пусть победит сильнейший. Слово предоставляется президенту Федерации Владимирского футбола Антонову Льву Павловичу. Также добрый день, уважаемые любители футбола, футболисты, арбитры, руководители команды. Сегодня знаменательный день не только для Коврова, но и для Владимирской области. Прекрасные условия лидеры Владимирского футбола, одна и вторая команда. Поэтому прекрасная погода. Желаю, ребят, вам хорошей, яркой игры, победы и удачи. Спасибо. А сейчас для вас, уважаемые болельщики, для вас, уважаемые спортсмены, выступает танцевальная группа «Антре». к исполнению своих обязанностей. Беги, Леша! Беги, Леша! Опа, опа, опа, опа. Возьмите! Возьмите!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 Давай, давай,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 О, да, да,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 Гоу, гоу, гоу, гоу! Давай, давай! Давай, давай! Давай! Бой, бой, бой!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 Я думаю, что, несмотря на крупный счет, игра действительно была кубковая, кубковая, задействовала. Сегодня повезло команде «Строитель», они победили, выглядели лучше. Я думаю, что и ваши светлые дни у команды в НИИЗЖ впереди. Давайте поблагодарим команду в НИИЗЖ за, за участие в финале. команда строитель деревня Купреева. поздравляем ребят вас но прежде чем прежде чем э, приступить к вручению главной на мы сегодня определили лучших игроков сегодняшнего матча в команде в ней зажал лучшим игроком признан Стеблецов Алексей Признан царю Алексей. Ну и самый торжественный момент на всех мероприятиях, финалах, это вручение главной награды, переходящего в Владимирской области, которая вручается Вячеславу Раченко капитану команды «Строиды». Еще раз всем благодарю вас за выступление. Всем вам, вашим родным близким, здоровья, благополучия, удачи. До новых встреч.